Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк, напиши что-нибудь в комментариях и обязательно подпишись на канал, если ты не подписан. Но если хочешь научиться играть на гитаре, также и быть самым крутым на районе, то приглашаю тебя в мою гитарную академию. Там сейчас два курса. На первом курсе мы разбираем основы, на втором курсе учимся вжаривать фингерстайл. Но ну а совсем скоро выйдет третий курс, где мы научимся играть эту штуку и многие другие крутые композиции. Поэтому сейчас самое время начать учиться, тем более там сейчас еще и новогодние скидки, можно кому-то подарок сделать. Вот, поэтому жду себя в гитарной академии, будем учиться играть на гитаре вместе. А это не Видео снято при поддержке фото и видеокуб, спасибо им большое. Поэтому, если вам нужно какое-то оборудование в Санкт-Петербурге, то обращайтесь к ним. Вот, я очень замерз, пойду домой греться, нереально холодно.